Погнали, друзья! Ну что ж, друзья, как и обещал, сегодня я постараюсь запилить такой своеобразный видосик-гайд по созданию поршневого... Четырехцилиндрового двигателя В игрушечке под названием Scrap Mechanic Например я собрал вот такое транспортное средство Которое я вам сейчас Продемонстрирую То есть тут уже готовый полностью собранный Четырехцилиндровый двигатель Который работает в паре С вот такой вот подвесочкой Которая обладает Задним ходом Что позволяет нам в общем-то посмотреть Как в целом работает наш Поршневой вот этот вот двигатель Давайте все лишнее уберем. А работает, ребятки, он все, он достаточно просто. Как видите, каждый поршень толкает свой определенный вал. И в итоге момент, который возникает при толкании всех валов, передается у нас на задние колеса. Вот таким способом, друзья, без лишних затрат, без бензинчика, да, который очень-очень в дефиците у нас в режиме выживания. Мы можем передвигаться на любые расстояния без ограничений. Мы можем остановиться против просто выключив наш двигатель и также мы можем а, пустить а, задний ход. Едем вперед, друзья, нажимаем на кнопочку 2 и вуаля! У нас, у нас включается реверс. А, как сделать подвесочку, наверное, я буду рассказывать в моих следующих видео. Ну и сразу же хочу сказать, что разработка этого двигателя не моя, она уже давным-давно была придумано. Я, правда, не знаю точно кем, но я, да, я немножко позаимствовал и решил для себя, чисто ради спортивного интереса, доказать, что я могу, ничего сложного тут нет. Ну и давайте, ребятки, приступим. Так, ну что ж, как обычно, нам потребуется рабочий стол наш, так его назовем подъемник верстак, как хотите, так и называйте. И начнем, пожалуй, с каркаса. Так, для начала потребуется построить вот такую вот эм, вертикальную э, ось, так ее назовем, да, на которой будут, будет крепиться два наших подшипника. Я думаю, механику подшипников объяснять не стоит, потому что все, кто заинтересован этой игрой, думаю, знает, что здесь и как работает. Друзья, если нужен отдельный гайд по различным интерактивным элементам, вы мне напишите в комментариях. Я сделаю подробный видос по всем интерактивным элементам и как что работает. Так, ну что ж, две шестереночки мы ставим, или же они еще подшипники называются. А, да Вот сюда вот на верхней мы ставим. Одну трубу ставим. Сразу же, ребят, хочу отметить то, что строить буду я максимально компактный двигатель поэтому пожалуйста смотрите внимательно если что на паузах отслеживайте как я это делаю так ну давайте посмотрим какие же нам трубы пригодятся от а трубы нам для начала нужны вот для этой вот верхней балки именно вот такого вот плана ставим мы их вот сюда а вот так это у нас раз а сразу же после первой трубы идет у нас шестереночка это у нас два так идет еще одна шестереночка напомню что строим четырехцилиндровый двигатель и тут тоже еще одна шестереночка. Так, это у нас что, три цилиндра, я так понимаю? И надо бы еще тогда один запилить вот сюда. Вот, да, и здесь фикса фиксационная шестеренка, которая у нас будет идти, наверное, уже на а, сам корпус. Так, ну что ж, далее нам потребуется Следующего типа трубы Это вот такие вот загнутые Да, их, кстати, тут тоже будет большое количество Мы просто вот таким вот образом Проводим вниз Вот эти вот четыре загнутые трубки Дальше, ребят, вот нужны вот такие вот трубки Да, просто запоминайте Я, ребят, не знаю, как они точно называются Но вы просто запоминайте, какие трубки Нам нужны Естественно, не нужно забывать про поршни Да, давайте сразу же их установим Поршни нужно ставить вот на эти вот свободные места 2 3 и 4 так как у нас двигатель 4 пыш поршневой 4 его назовем нам необходимо четыре целых поршня для того, чтобы эта конструкция работала, нам потребуются также сенсоры. но чтобы сенсоры, друзья, фиксировали движение для фиксации, мы будем использовать болты, да, то есть есть такие, знаете, болты. они, кстати говоря, попадаются у нас в режиме выживания, тоже их можно найти, да. ну в общем, почему именно они, я не знаю. лично мне показалось, что они достаточно неплохо вписываются в данную конструкцию и смотрятся офигительно. Ну и, в принципе, как еще и говорят некоторые люди, которые занимаются постройкой движков, что у них отличная геометрия для того, чтобы сенсоры правильно их читали. Поэтому, ребята, используем болты. В принципе, вместо болтов можно использовать все, что угодно, но с болтами вроде как получается вообще идеальнейший вариант. Так, ну что ж, болты мы установили и давайте теперь тогда построим нижнюю ось. На нижней оси Будут располагаться у нас вот такие уже привычные нам а, трубы Так, выводим отсюда и вверх Так, это раз Не забываем, ребятки, подшипник после каждой трубы ставить Это два Еще подшипник Это у нас три Три так, третья труба. И для четвертого поршня еще один подшипник и труба 4. Замечательно. Ну и здесь у нас дальше это уже будет наш вал, который будет отводить момент уже на наши прям такие колеса. Просто-напросто оставим его вот таким вот подлиннее. Так, ну что же, осталось нам все это дело приварить. А для того, чтобы приварить, давайте, друзья, будем использовать следующего плана трубки. Так, нам нужно к поршням вот к этим приварить сначала вот такие вот загнутые сюда трубки. Это раз, это два, это три. И это у нас а, 4. Также нужно их соединить вот с этим вот валом. Но как это сделать, спросите вы. Ведь у нас, смотрите, невозможно здесь сделать. А, потому что просто-напросто нам вот этот нижний вал, он а, не дает это сделать. Вот здесь, кстати, можно установить. Это раз. Так, кстати. Вот тут, кстати, можно ради примера сделать, как все должно быть выглядеть в идеале. То есть сначала ставим подшипник. Это раз. И потом уже загнутой трубкой мы а, именно к этому подшипнику привариваем. Но также, друзья, не забывайте приваривать. Вот эту вот часть а, к валу Потому что если мы этого не сделаем Получится не то, что мы а, хотели Будет а, все независимо друг от друга вращаться Но момент передаваться не будет Поэтому, ребятки, вот в этом месте не забываем привариваем Также нужно сделать, ребят, с остальными Всеми вот этими а, трубками Но здесь, смотрите, нам мешает предыдущая Из-за чисто своей физики а, Это, ребят, тоже не проблема на самом деле а, Необходимо воспользоваться а, контроллером Который в этом нам понадобится может. Просто, ребят, берем контроллер, и с помощью этого контроллера мы сейчас развернем. Наши с вами а, поршни Вот этот надо повернуть Вот этот надо повернуть И вот этот тоже надо повернуть Все вроде правильно настроено Так, давайте теперь поставим здесь а, Ну хотя бы, пускай будет а, 45 градусов каждый Так, на 45 выставляем И что мы, ребятки, смотрим Да, для того, чтобы повернуть, необходимо нам снять а, С а нашего подъемника И для того, чтобы, ребят, наш движок Сейчас сразу же не перевернулся Давайте сразу сделаем здесь снизу Какую-нибудь подставочку Пускай у нас будет Будет подставочка из вот таких вот а, блоков. Так, берем вот такие блоки, делаем какую-нибудь подставочку. Да, ребят, видите, я просто-напросто убираю, и все у нас а, рушится. Да, вот чтобы такого не было, сейчас мы сделаем подставочку. Вот здесь бы я тоже что-нибудь бы... Так, секундочку, ребят, сейчас сделаем быстренько подставочку и продолжим. Ну что ж, давайте проверим. Раз. Все отлично, ребят. Все у нас стоит как. Оно же немножко асим асимметрия присутствует здесь, асимметрия. Давайте сделаем, чтобы было все симметрично. Вот так вот. Да, обожаю, когда все симметрично в этом. Так, ну что ж, развернуть-то мы развернули, но давайте все-таки теперь правильно установим наши а, шестеренки. Так, сюда мы поставили, как видите. А, вот не хватает у нас здесь одной. Так, ну на 45 не, не очень-то хорошая идея была повернуть. Давайте попробуем градусов на 60. Все, повернем. Так, смотрим. А, на 60 градусов повернули. Тоже не вариант. Давайте попробуем на 90. Тогда. Раз, два и три. 90 градусов задаем. И да, вот сейчас, друзья, можно. Ставим сюда подшипник. Ставим сюда также выводящую трубку. Так, ставим. Так, это здесь мы настроили. Потом ставим, ребятки, вот на третий поршень подшипник. И ставим сюда также трубку. Она будет вверх направлена. И остался еще один. Он нас повернут вот в эту сторону. Сюда тоже устанавливаем подшипник. И трубку, направленную влево. А, Отлично. Все. Можно в принципе это все дело сворачивать. Как как именно это сделать? Можно убрать, похоже, наверное, просто можно убрать контроллер. да Убираем контроллер и смотрим. Опа! У нас все вот так вот благополучно падает. Ну а чтобы лучше все это, ребят, закрепилось, давайте установим просто напросто на наш подъемник. Во! Вот так вот это все дело у нас выглядит. Теперь, смотрите, все у нас соприкасается. Все, ребят, соприкасается. А, возможно, кто-то подумает, что а как оно будет тогда вертеться, крутиться, если оно у нас все соприкасается. А я, ребятки, вам скажу, что не стоит по этому поводу париться. А, ведь все у нас части, все вот эти трубки, они в рабочем положении, когда будут, они будут а, независимо друг от друга а, выставлены на определенный градус. И соприкасаться они при вращении никогда а, не будут. Поэтому C'est <laughs> Не стоит на это обращать внимание Так, ну что ж, самое главное, на что стоит обращать, обратить внимание Это, ребятки, конечно же, сварка Нужно приварить вот эти части вот к, этим вот к этому вот валу Раз, видите, два, они у нас отдельно Друг от друга и а, три Теперь, ребятки, все у нас приварено Теперь у нас это и будет действовать как одно а, целое И теперь пришло время а, Подключить наши а, сенсоры Давайте-ка сейчас мы настроим Специальную м, панельку Для м, того, чтобы она а, Держала наши сенсоры Давайте выведем вот сюда вот а, вправо необходимую так сказать панельку, которая будет держать балочку, которая держать будет наши сенсоры. И нам, ребят, важно, чтобы она была у нас поворотной. Вот, чтобы у нас это все дело поворачивалось, устанавливаем сюда вот такую вот шестерню и уже на нее мы а, начинаем начинаем прикручивать наши а, сенсоры. Пускай они будут развернуты в эту сторону. Да, их должно быть тоже 4 а, по количеству поршней на нашем движке. Сразу же заходим, ребят, в сенсоры и настраиваем их на единичку ребят все если будете все делать правильно все у вас будет работать выставив вы все эти сенсоры на единичку да да да вот другие какие-то настройки мы не трогаем тут все настроено по умолчанию давайте сделаем поворот поворотную вот эту балку от нашего контроллера Направляем, значит, сюда а, линию. И разворачиваем ее, ребят, в обратном направлении. Но это так сделано у меня, чтобы они у нас направля... разворачивались по часовой стрелке, то бишь а, вниз, получается. Сейчас они у нас будут поворачиваться. Так, давайте настроим, на какой угол они будут поворачиваться. Так, очень важный момент. Нам необходимо в первом значении выставить 90 градусов. Так, что из этого получилось, давайте посмотрим. Раз, 90 градусов, они у нас разворачиваются просто, так сказать, лицевой частью вниз. И во втором значении, это, кстати, у нас значение, когда мы будем подключать какую-то кнопочку, мы устанавливаем 60. Так, ну и, конечно же, кнопочка нам также пригодится. Где наша а, кнопочка? Вот она, ради моя. Так, ну, кнопку можно вообще в любое место ставить. Давайте поставим ее сюда вот под контроллер, ну или же куда-нибудь, даже можно вот сюда вот на боковую а, часть, чтобы она у нас была поближе. И также, ребят, связываем эту кнопку с нашим контроллером, то есть по нажатию на кнопочку у нас будет запускаться контроллер и будет все разворачивать. Давайте проверим, как это у нас работает. Вот, нажимаем на кнопочку и у нас сразу же выставляется угол а, в 60 вот по этой а, линии. Так, следующий, ребята, этап создания а, такого движка. Необходимо от нашего контроллера подключить а, наши с вами наши с вами поршни. А именно вот, вот эти вот нижние шестеренки для того, чтобы они развернулись и встали в боевое положение. Да, первая нам не нужна. Запоминайте, нужна вторая, третья и четвертая. То есть хорошо они очень идут здесь а, прям по циферкам. А здесь мы устанавливаем на них по 45 градусов. Насколько я помню, именно в дефолтном положении Здесь 45, здесь 45 И на четвертом тоже 45 Отличненько Так, ну что ж, давайте посмотрим, что из этого а, получилось Снимаем с подъемника Раз, немножечко дернулся наш движок а это говорит о том, что а, все наши цилиндры встали в боевое положение. Ну и сразу же возникает вопрос, а почему ничего не работает? А потому что мы еще не запитали сенсоры с нашими поршнями. Делается, ребят, это просто все через коммутационный вот этот вот агрегат. Просто-напросто берем и привязываем каждый, каждый сенсор к, нашим, к нашему поршню. Так, это один, это второй, это третий и вот это у нас а, четвертый. Все, ребятки, все у нас сенсоры привязаны и Теперь можем поворачивать наш вот этот вот вал. Так, ну что ж, поворачиваем и смотрим. Так, отлично. У нас вроде бы движение было, но не провернулось, а как... А, нужно. Почему, спросите вы. А потому что, друзья, надо на настроить каждый поршень индивидуально. А, ставим скорость на единичку, вот на первое деление. И вот этот range, это значит, а, сила нажатия, ставим обязательно на а, двоечку. Если вы оставите на единичке, у вас а, вытягивания не хватит поршня. И у вас все-таки никуда не, не сдвинется механизм. Да, здесь то же самое, ребятки. Спит у нас, значит, а, ставим на единичку и на двоечку вытягивания. Вытягиваем на двоечку, спит на единичку. И здесь тоже так же, друзья. Вот таким вот образом мы все поршни наши настроили. И теперь давайте, ребятки, снимем его, наш двигатель с нашего подъемника. И посмотрим, что у нас произошло. Раз, пока что ничего не происходит. Так, это у нас возвращается в боевое положение. И давайте пробуем, включаем. Так, включаем и смотрим, на, как у нас будет все работать. Так, вуаля, друзья, вуаля, с первого раза у нас двигатель как видите, заработал. Как вы видите, вот этот вал у нас сильно очень болтается. Если мы повешаем на него какой-нибудь предмет, например, пускай это будет тот же подшипник, мы видим, что он туда-сюда ходит. А если мы, ребята, колесо еще повешаем, то оно будет ходить еще сильнее. Нам необходимо вот это все дело придержать. Для того, чтобы это все дело придержать, и чтобы оно меньше у нас люфтило, давайте используем просто-напросто обычные блоки, да, любые вообще подойдут. Так, во-первых, придерживаем Нужно с этой стороны, да а, Попробуем сейчас мы это сделать а, Лучше всего это сделать вот таким вот образом Так, снимаем отсюда шестереночку Здесь ломаем, у нас этот кубик-рубик падает Мы его выбиваем и устанавливаем уже на него шестереночку. Так, шестереночка у нас будет здесь, и мы его приварим, наверное, вот этой боковой. Тихо, тихо, тихо, боковой стороной. Вот к этой вот стороне. Хотя вот этот вот сюда поставим шестер, еще один блок и боковой стороной. Вот этой вот мы привариваем просто напросто. Так, разворачиваем, естественно, в сторону вала и вот так вот приварим. У нас автоматически, смотрите, закрепляется. Но даже после установки вот этого блока У нас все равно он люфтит, потому что Не приварен вот к этой к нашей э, части Все это исправляется, ребятки Путем обратной установки его на подъемник э, И давайте-ка с помощью нашего Просто-напросто сварочного инструмента Мы приварим эти две деревянные части Как это ни странно, но деревянные части В скраб-механике тоже привариваются Так же, как металлические Да, ребят, просто левой кнопкой мыши И вот с этой справой частью Давайте посмотрим, что у нас получилось Так, убираем и подключаем а, а Теперь по идее должно вообще быть а, Железобетонно Давайте глянем Так Опачки, смотрите, что произошло Смотрите, ребятки, вот теперь мне это нравится Теперь у нас, смотрите, вообще никакого люфта а, То есть подергивания Здесь вот в верхнем валу Не имеется, а это уже говорит о том, что у нас Достаточно а, более сбалансированный Получился, а, получился Вот эта верхняя часть а, Ну, также, ребят, надо нам закрепить и нижнюю часть Давайте тоже попробуем это сделать а, Чтобы закрепить нам нижнюю часть Придется немножечко, а, немножечко Извратиться так, Я так думаю, что достаточно, наверное, даже убрать вот этот вот Вал, и он нам, наверное, не будет мешать И максимально близко сейчас сделаем Мы нашу развязочку Хотя у нас и так уже максимально близко Потому что здесь уже идет у нас поршень Да, ребят, чтобы сделать нам дальше Придется прибегнуть к помощью того же поршня Который мы сейчас установим куда-нибудь Пускай, например, ну куда-нибудь вот сюда, то есть на один блок сюда выдвигаем и вниз ставим наш а, с вами поршень который и будет отвечать за удержание вот этого вот нижнего а, вала, так, ну что ж, установили поршень и теперь нам необходима вот такая вот а, труба для чего, ребята, надо? Для, для того, чтобы нам передать крутящий момент а, дальше, чтобы у нас здесь он не застаивался, да, а это делается все очень просто, вот таким вот способом делаем раз... небольшое разветвление вводим вот сюда, опять таки сужаем и все ребятки наш а, крутящий момент выводится а, дальше а здесь будет придерживаться с помощью вот такой вот конструкции так сюда ставим шестереночку и вот сюда вот между шестереночкой и поршнем мы ставим простую вот такую загнутую трубу все по идее, все должно сейчас грамотно быть закреплено. И вот тут вот мы поставим какой нибудь ну вот типа мини-колесико, пускай это будет шестереночка. Так, ну что ж, снимаем с подъемника и смотрим, как у нас это все выглядит. Ё-моё, наш двигатель чуть не переворачивает от вибраций. Так, ну что ж, включаем, ребят, запускаем и давайте посмотрим, как это все будет работать. ой ой, ой, ой, ой, -ой как жестко-то его заколбасило. Вы смотрите, что творится. Как же нехорошо сейчас только что было нашему двигателю. Но не волнуйтесь, ребят, это тут ничего критикального нет, когда у вас будет все а, установлено на более тяжелое какое-нибудь транспортное средство, да, маш автомобильчик, машинку, ли у вас все будет нормально. И см смотрим, ребят, сюда, да. Сейчас колебания происходят только за счет того, что у нас а, вот эти вот поршни ударяются от земли. Я давайте попробую сейчас сделать конструкцию немножечко потяжелее, чтобы у нас она никуда не уходила при а, тесте. Вот, друзья, вот о чем я и говорил. Смотрите, колебаний практически у нас здесь нет. Они есть, но Такие минимальные, что в принципе Это не критично, так давайте подожмем Характеристики нашего поршня тоже на минимум чтобы он тут не дергался, но он все равно Кстати, дергается, но все-таки это, ребятки, механизм Это интерактивный элемент, он в любом случае Будет а, дергаться, да, ну и сюда Вот уже можно делать, ребятки, выводить шестеренки Колеса, все, что Угодно, и наш двигатель Будет все это дело а, Толкать, также, ребят, хочу отметить тот факт То, что скорость вращения вала Можно настраивать, да, Каким образом это делается? Да, ребятки, все очень просто. Так, выключаем. Так, давайте попробуем у каждого поршня поставим эту самую скорость вот сюда вот на пятерочку. Так, здесь тоже пятерочка, здесь у нас на пятерочку и здесь тоже на пятерочку. Да, выставив скорость, мы увеличим скорость вращения нашего вала. Давайте посмотрим, как это работает. Вот так вот, ребят, легко и просто. Да, смотрите, вибрация появилась, но опять-таки говорю, если будет нормальное по весу транспортное средство, да, ваше автомобильчик, это будет практически а, незаметно. Ну, а как вы, ребят, хотели, колебания в любом случае будут, ведь это вот механические движения, а они а, все-таки вызывают колебания. И да, у нас стал быстрее крутиться вал, быстрее будет крутиться колесика и чем больше вы колесико а, навесите или какую-нибудь передачу через шестеренки сделаете, тем будет быстрее ваше транспортное а, средство. Ну что ж, вот мы и создали наш первый с вами четырехцилиндровый а, поршневой двигатель. Да, лично мне это разработано очень нравится, респект разработчикам, кто это все придумал, ведь это очень сильно облегчает наши с вами, наш с вами режим выживания, потому что этот двигатель не требует никакой горючки, он катается чисто на механической энергии, да, естественно, надо позаморачиваться немножечко, естественно, нужны будут какие-то компоненты для его добычи, но я думаю, он в процессе, ребятки, окупится и будет помогать вам в ваших а, путешествиях. А, надеюсь, вам понравилось мое обучающее видео по созданию этого двигателя. Ну и для того, чтобы братишка скретч выпускал больше подобных видосов, гайдов, да, по этой замечательной игре, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка скретч в ближайшем времени запилит какой-нибудь еще обучающий видос, ну, например, по тому, как а, создать вот такую вот а, подвесочку, которая а, может включать как передний, так и задний а, ход. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и написал,